Здравствуйте, дорогой друг! Меня зовут Алексей, а вы сейчас на сайте готового автозаработка система Родник, которая позволит зарабатывать вам до 5000 рублей в день. Что нужно для того, чтобы зарабатывать уже сегодня? Уметь копировать текст. И все? Да, это все, потому что об остальном уже позаботился я. И сейчас расскажу как. Я уже давно занимаюсь партнерским маркетингом, и это приносит мне более 200 тысяч в месяц. Это очень доходная, но сложная сфера заработка. Однако у меня получилось это изменить, и я создал систему, в которой упростил для вас все до простого копирования. Нет смысла делать из вас профи, да и это долго, а моя система даст результат достаточно быстро. Я сделал сервис «Лидосфера», который сам генерирует вам уникальные материалы для заработка. У сервиса сейчас нет аналогов, и он будет доступен только для моих учеников. В нем нельзя зарегистрироваться без моей специальной ссылки. Вы просто копируете название из блокнота и получаете материал для работы. Он уже готовый и вам остается, опять же, просто скопировать его на другой сервис. Все, что раньше требовало время и сложную настройку, вы сейчас сможете сделать простым копированием информации. И это будет приносить вам доход. Все материалы для вашего заработка уже готовы и вам не нужно будет ничего создавать самим. Я думаю, что вы представляете, насколько крутой и сложный партнерский маркетинг. А вот как это будет выглядеть у вас. Копируем, копируем, копируем уже готовые материалы и нажимаем старт. Цепочка запущена и вы зарабатываете деньги. Я упростил все до самого простого. Достаточно один раз запустить цепочку, чтобы получать доход на протяжении месяца. А делать это вы будете так часто, как захотите. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Сервис и материалы для вашего заработка уже готовы. Давайте запускать систему. С вами был Алексей Дощинский.